Аллоха! А, на фоне обновленного городского центра культуры ОНЕР а, хочу поздравить своих подписчиков с наступающим а, 2021 годом. А, пожелать всего хорошего. А, также хочу отметить, а, что вот в этом году у нас в семье сложилась такая ситуация что вот мой младший сын, ему вот в январе будет один годик, он самый младший, и мы будем праздновать его день рождения в январе, ну, числа в девятых, до 10, наверное. Потом у меня идет дочка, ей уже будет три года, меня самому это сложно поверить, три годика. И мы с женой так посовещались, где-то в мае, в начале мая будем праздновать ее день рождения. Там как раз будут майские праздники, праздничная атмосфера, все дела. Вот Жена немножко младше меня, поэтому праздновать будем в октябре, середине октября, скорее всего. Ну, как в этом году тоже праздновали. В этом году 16 -го числа вышло, не знаю, как в следующем году будет. Посмотрим. И вот мое день рождения получается самое последнее. Мы в этом году праздновали 16 -го числа. Там как раз был праздник День независимости. В следующем году, возможно, тоже выйдет на 16 декабря мое день рождения. Но вот, в общем, такая традиция у нас получилась, что мы в течение года празднуем наши дни рождения по мере взросления, так сказать. Это я к чему. Желаю, чтобы у вас тоже были свои семейные традиции, чтобы было семейное счастье, все дела и все тому подобное. Бла-бла-бла. Ну, короче, все хорошо. Когтеленок. Вот. Аллах. Теперь, что касается личного канала Ютуба. Значит, у меня на канале есть плейлист, он называется «Основной плейлист», но он не основной. А основной плейлист называется «Мой идеальный фильм» или «Миф», проще говоря, его я буду делать, стараться каждую неделю по мере возможности, может быть и реже, но не обещаю. В декабре видеоролики не выходили, потому что заняты были праздники подарки ну, вот, если там другой плейлист посмотрите видно будет посмотрите чем я занимался в общем планы на следующий год грандиозные я надеюсь теленочек мне поможет белый бык да вроде если я не ошибаюсь Вот. всего хорошего вам всего хорошего нам и пусть этот праздник принесет нам всем только хорошее